без проблем встает на учет fit gel комплектация восемнадцатый год пробег 48 тысяч от туманки sonar но ну, как обычно пойдем посмотрим под пространство и ребят я перепутал с другим харяком это не максималочка идет пробег 20 тысяч оценка четыре с половиной баллов стал он 1 миллион восемьдесят семь тысяч рублей. Друзья мои, всем привет! Сегодня вам покажу несколько автомобилей, которые пришли с Японии под заказ нашим клиентам, в том числе и данный автомобиль, это Subaru Forester. И на данном автомобиле, на данном примере, покажу то, что правый руль, автомобиль с правым рулем, без проблем встает на учет. Вот. Пройдем на этот автомобиль, сделаем страховочку, сделаем техосмотр, поедем в ГАИ, поставим автомобиль на учет. Я хочу напомнить, что я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой. Вы можете проверить автомобиль, который находится уже в Владивостоке. Я вчера в очередной раз, знаете, столкнулся с тем, что позвонил человек, интересуется автомобилями, но мне что-то наподобие вот того-то. Я говорю, а я не знаю, что это такое. Вот, в общем, разговаривали, мы с ним разговаривали. В итоге он хочет себе какой-то... Ну, такой грузопассажирский автобус типа Таунасика, типа Бонги, возможно, типа Ванета. Так вот, я ему говорю, открывай сайт drom.ru, там есть все автомобили, все марки. В общем, есть все. Определяйся с выбором автомобиля, да? А после этого мы уже, ну, более подробно поговорим, привезем тебе автомобиль. Так вот, он мне такой, я не знаю, что такое сайт drom.ru. Я говорю, не знаю, и все. Ребят, ну вы что? Drom.ru это сайт где продаются автомобили он работает по всей россии но вот туда да, запад там у вас автору там у вас авито у нас автору авито они сайты ну такие неактуальные у нас очень слабенько продаются автомобили через эти сайты у нас короче говоря ребят drom.ru все автомобили все автомобили находятся там Дальше, значит, связь со мной, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Друзья мои, если я не беру трубку, значит, я занят. Не надо мне звонить по 10, по 15 раз через каждые 10 секунд. Ну, поймите, я человек, я работаю, да? И если я буду постоянно вам отвечать на телефон, когда же я буду работать? В основном связь идет в WhatsApp. То есть, в WhatsApp мне написали, вопросы, у меня спросили. Я, как только освободился, я сразу же вам ответил. Отвечаю... Отвечаю всем. Если ваша смс не прочитана, да, если вы то, что я, допустим, в сети и не читаю вашу смс, я это делаю для того, чтобы ваша смс не потерялась. Да. Когда я буду свободен, я спокойно открою, прочитаю, и все, все получат... Ответы. В общем, через меня можете проверить автомобиль, который находится здесь, в Владивостоке. Не только беспробежные автомобили, но также пробежные автомобили. И можете привезти автомобиль напрямую с аукционов Японии. Более подробная информация в WhatsApp. Еще раз напоминаю: сейчас показываю автомобили, которые пришли с аукционов Японии, которые мы привезли. И проходим техосмотр и ставим данный автомобиль на учет это уже fit GLED комплектация 18 год пробег 48 тысяч, оценка четыре с половиной б стоимость автомобиля 1 миллион девяносто тысяч рублей автомобиль на продаже летняя резина обычные штамповки бесключевой доступ повторители ветровики есть кстати летняя резина практически новая очень хорошая сзади метла вот такие вот рамочки идут они уже идут с подсветкой камеры заднего вида есть Багажное отделение, ну опять же мне нравится, да, все, все чисто, аккуратно, круто, все приятное. Неоднократно говорил уже, постоянно об этом говорю и буду говорить. Мне очень нравится, как трансформируется салон. те вообще везли, прям ну, реально крутая удобная трансформация. Во-первых, у нас получается ровный пол. Да, во вторых заднее сиденье поднимается кверху можно перевозить какие-то неговоритные грузы сиденье у нас ножка опускается сиденье у нас крепится да и вообще в принципе fit ну вроде такой автомобильчик да, маленький по факту в нем очень очень много места значит они есть 1 и 3 есть гибриды есть передний привод есть 4 воды это у нас идет 1 и 3 а гибриды у нас идут полторашки. То есть джейл-комплектация, пробег 48 тысяч. Здесь у нас есть бардачок. Аукционник. Попытаемся прилепить. Вот, но я думаю, вы уже знаете, то что мы никого не обманываем. У нас одни честные, все честные автомобили. Каразерия. Управление музыкой. камеры есть не камеры а камера подсветка так надо закрывать что-то прохладно похолодало минус 9 минус 9 но у нас очень-очень холодно даже при минус 9 мотор и номер кузова опять же кому интересно ставьте на паузу смотрите так Харер, Харер, 18 год 11 месяц ребят по аукциону он идет как 19 год Да, это я веду к тому то что я уже об этом говорил не раз будьте внимательны при покупке автомобиля на аукционах то есть можно ну, лохануться скажем так, да, и попасть попасть на денежку при растаможке автомобиля автомобиль вы можете просто приобрести себе автомобиль непроходной это очень очень важно а, Итак значит четыре с половиной балла 18 год 11 месяц давайте смотреть его внимательно. Значит, белый перламутровый цвет. Кто-то там говорил, что белые цвета не продаются. Продаются еще как. И хорек перламутровый для вас. И фит стоит, сейчас тоже буду снимать. И нот стоит тоже у нас белый перламутровый. Обратите внимание, да, у него есть шильда гибрид. Но по факту это просто японец решил, наверное, <тюх> оттюнить автомобиль. То есть автомобиль идет, он двухлитровый. Также вот такие вот хромированные накладочки. И Пошка сам уже установил. Так, значит, туманки, э, сонары, ходовые огни. Еще раз говорю, что не гибрид. По низу хром, бесключевой доступ, ветровики, спойлер идет черного цвета. Сзади идет метла. Это идет двушка. Кстати, вот даже даже сзади, да, шильда идет. Гибрид. дверь электро, чистейшее багажное отделение. Вот такое вот двойное здесь идет. Автомобиль идет 4WD, лампы такие, в <с> бампер встроенные, Значит, кожаный у него салон идет, он идет на Максималочке. Ладно, не будем будем заводить чистейший тоже салончик ну здесь такая легенькая просто приборочка полировка влажная уборка и все электро багажник электро ай стоп вогрев зону дворников 2 тысячи ребят пробег четыре с половиной балла идеальный просто идеальный автомобиль круиз-контроль полный руль вставка под дерево так вот идет руль кожаный кожаные вставки черный потолок два подстаканника ключ идет один это дело у нас все вот тут вот так вот закрывается почему-то сейчас не хочет закрываться ох сколько много японских женщин заговорила сразу а, места очень много. Вот, ну, что вам сказать, шикарный автомобиль за адекватные деньги. Все сенсорное. Ну, как обычно, пойдем посмотрим подкапотное пространство. И, ребят, я перепутал с другим харьком, это не максималочка идет на двушка вот ох посмотрите как она блестит все здесь, а. здесь надо будет одеть нацепить нужно будет обратно переходим к следующему автомобилю а это уже идет ноут и e power и друзья мои комплектация медалист девятнадцатый год родной девятнадцатый год пробег 20 тысяч оценка четыре с половиной баллов стал он 1 миллион восемьдесят87 тысяч рублей штатное литье автомобиль кстати подготовлен он продан то есть укомплектован поставлена зимняя резина докуплены Масла, фильтра, туманки, сонары, фары, линзы, круговой обзор, регистратор, система безопасности. Тут не смог. Чистейший салон. Сиденья идут кожаные. Идет два ключа. Да, то есть необычные такие идут. коричневые вставки здесь сделано под хром. Руль тоже обратил. Ну, ладно, к рулю мы сейчас вернемся подойдем еще вот пожалуйста там по объему можно примерно прикинуть до да? объем багажного отделения то есть комплект колес влазит без труда без проблем тоже накладки такие сделаны вот есть нормальный тюнинг да, японский тюнинг а есть залепа какая-то непонятная китайская которые Многие просят купить, а потом плюются. Поэтому вот, ребят, ну залепу китайскую я вам покупать не буду. Сзади полка вот докупили масел на две замены. Интересный тоже автомобиль, да, то есть, ну, в принципе, смело можно такой автомобиль рассматривать покупки зеркала, вот камера дублирует, вот это вот зеркало заднего вида, так не знаю, аукционник есть, нет, не вижу аукционика. 20 тысяч пробег на автомобиле, вот, друзья, но ну, а я хочу напомнить, что мы занимаемся проверкой автомобилей перед покупкой в городе владивосток да вообще в принципе в любом городе приморского края также через нас вы можете привезти автомобили с аукционов японии есть плюсы есть минусы но наверное все таки возить автомобиль больше плюсов до да, чем минусов потому что вы покупаете себе именно то что хотите и по цене по цене ну оно реально получается прям ощутимо дешевле. То есть, допустим, но ну, если мы не будем брать там недорогие автомобили в плане там 600-700 тысяч рублей, да, если возьмем с вами там миллион плюс автомобили полтора миллиона, два миллиона, которые автомобили стоят, то прям, поверьте мне, разница в цене она будет ощутимая, будет хорошая. Но опять же, здесь у нас идет все как новенькое. Вот поэтому, друзья мои, телефон мы указан под каждым видео и в описании канала. Ребят, кстати, многих интересует вопрос, как поставить автомобиль на учет. Автомобиль с правым рулем. Понятно, то, что в Владивостоке у нас попроще, да, но система регистрации, она, в принципе, одинакова во всей России. Сегодня на примере данного автомобиля покажу. Кстати, это форик, офигенный форик. 19 год, пробег 8300 километров. Вот, он идет пятибалльный. Что поставить автомобиль на учет в Владивостоке, допустим, с помощью меня, да, вы находитесь где-нибудь в Москве, нужна генеральная Доверенность без генеральной доверенности на учет автомобиль не поставят Ну и также весь комплект документов. То есть это договор купли-продажи, с БГТС, ТПО. А, нужно пройти обязательно Сделать страховку и нужно пройти обязательно техосмотр. Техосмотр стоит 1000 рублей. Если ты сам приезжаешь, 1000 рублей, если там делаешь через кого-то, там 3000 рублей. На техосмотре не смотрится абсолютно ничего вообще. То есть заехал! Попросили меня стереть все слабового стекла, отклеить все наклейки. Я постоял там, наверное, минут 15, все этих осмотр мне вынесли. Вот. Стоим в порядке живой очереди. На осмотр. Осмотр пройдем, встанем на парковочку, через часик. Через часик вынесу документы. Поэтому все очень просто. В общем, сейчас поставим на учет, покажу. Также расскажу про э, ЭПТС. Так, ну. Нужно проходить их осмотр, сказали, все постирать. Надписи, наклейки, приготовить документы. Лезвие, чтобы стереть, выдают. В общем, лобовое стекло должно быть полностью чисто, очищено от наклеек, от надписи, от всего, от всего, от всего. Как снаружи, да, так и внутри. Такие вот правила. Спереди ходить нельзя. Только сзади. Друзья мои, техосмотр я проходил последний раз, наверное, года два назад. Мне не изменяет память. Я заезжал, действительно, ну, производились манипуляции с автомобилем. Что будет сейчас, не знаю. Значит, заехал, стерся. Ходит такой дедушка. Ну, я так понимаю, он будет автомобиль смотреть. Лет, наверное, 70, может даже больше, да. Подойдет такой, стекло посмотрит, документы возьмет. Вот еще раз подойдет. Пробег спросит подошел все спросил что с шинами где перебывались там нет пока ж самому интересно что дальше будет чем 15 минут заехали постояли все выдали выдали бумагу вот такой вот осмотр Ребят, ну все, осмотр автомобиля прошел Документы я сдал, сейчас будем ждать получения документов Сколько займет время, я не знаю Но я думаю где-то час, час-два Итак, давайте вернемся к автомобилю Про него немного расскажу Это Subaru Forester, 19 год, он идет двухлитровый Они идут, есть они 2,5 Все автомобили идут 4WD Это максимальная комплектация Максимальная, максимальная уже некуда Но опять же, ребята, не надо путать Есть комплектация, да, а есть какие-то дополнительные опции То есть, допустим, люк, да, здесь люка нет Люк это идет как опция так, значит, по передней части. Но ну, это все тот же самый узнаваемый Субарик. Есть, значит, камера. Есть передняя камера, есть боковая камера, туманки, ходовые огни. Есть омыватели фар. штатная Субаровское литье идет. Зимняя резина. Зимнюю резину докупили уже здесь. Хромированные ручки. По низу идет у нас обвес. Но ну, автомобиль выделяется на дороге, поверьте. На крыше установлен плавник и рейлинг. Единственное, вот... Если честно, по задней части субарик мне как-то не особо нравится. Вот самый последний свежий кузов. Блин, какое-то Г Гэ придумали. Вот, ни в коем случае не хочу обидеть владельцев. Да, это ну, лично мое мнение. То есть его начинка технически он по салону. Да, мне он нравится. Но задняя часть как-то вот, не знаю, я считаю, недоработанная. Багажное отделение, в принципе, осталось такого же объема, да, то есть оно довольно большое. Удобная трансформация, удобно складываются спинки. То есть, потянул, у тебя а, спинка, она отъехала вниз. Ремкомплект. Багажник идет с, с, с кнопки. Здесь, но владельцам повезло, установлено два регистратора. Один по задней части, другой идет по передней части. Значит, дверные карты. Здесь идет кожа коричневая кожа это ну это реально это действительно редкость вот а, так тоже рамочка вот докупил есть у нас подлокотник а ну знаете оно новое аж ну реально аж с трудом вылазит оттуда место в принципе все так же как и в предыдущем субарике довольно неплохо много вот также значит спинку можно откинуть и с этой стороны плюс да вот есть у нас затяжечка такая мы можем немного отрегулировать наклон спинки значит, для задних пассажиров а еще смотрите да вот какие изменения здесь идет по два вот таких кармашка это идет в каждой спинке ну естественно есть подстаканники колонка вот значит для задних пассажиров идет обогрев а, сидений на два режима и также Идет два USB входа На ваши гаджеты Потолок светлый, подсветка Двери тоже вот Ну новая машина, она есть новая машина Снизу не вижу смысла показывать Там все новое Тоже все абсолютно новое. Машина прошла, можно сказать, только обкатку. Сидения идут электро. Регулировка вверх, вниз, вперед, назад. Спинка. Так, память сидений сказал. Кожаный руль. Здесь у нас слепые зоны, антиюз, регулировка подсветки. Кстати, слепые зоны, они изменились. В предыдущем кузове они расположены в зеркале, да. А здесь вот на самом ухе. Вот они. Так, управление музыкой. С левой стороны вот эти кнопки. Это управление вот этим вот меню идет. С правой стороны кнопка обогрева руля эко режим спорт режим то есть два режима езды ну и конечно же круиз-контроль плюс ко всему есть еще и лепестки круиз-контроль идет адаптивный установлена система аса это две стереокамеры которые которые следят за дорогой также можно отключить эти две камеры с помощью вот этих кнопок есть небольшой бардачок очечница, да? Так, дальше, ребят, здесь установлено две камеры Три камеры, понятно, что у нас есть камера Заднего вида, кстати, камера заднего вида При включении В общем, включаются сонарчики да, И боковая камера Включается, боковая камера Находится в левом ухе Камера заднего вида идет с траекторией То есть здесь Какой плюс, да, и траектория, и камера Заднего вида, еще есть и сонары Вот Также можно включить Одну камеру. Это камера переднего вида. Второй кнопкой можно включить просто боковую камеру. Можно сделать на так. На два режима. Не понял, почему не могу сделать. А вот. Можно сделать на два режима. То есть будет видно и по морде, да? И с левой стороны. Дальше, что у нас здесь имеется? Это электронный Ручник. Ходовые огни. Нужно включить вот этой вот кнопкой. Два режима езды. Видим крен, видим наклон. И второй режим езды. Далее, значит, вот эта вот кнопка, это управление вот этим вот меню. То есть здесь довольно такой большой, хороший функционал, есть вся необходимая информация для движения, да, чтобы водитель был, чтобы водитель был в курсе всего. Что касается места в автомобиле, места здесь очень много. Вот любому человеку любого телосложения здесь будет сидеть довольно комфортно, да, потому что есть, ну, во-первых, и места много, и а, очень хорошая регулировка сидений идет. То есть может регулировать, так как тебе хочется. Так, я включил режим, у меня включился антиюз. Ладно, это потом выключим. Дальше значит, что касается регулировки руля. Он регулируется по вылету. Это огромный плюс, это очень хорошо, это очень удобная функция, да. И также он регулируется по высоте. Вот. Это, ну, это действительно очень удобно. Есть у нас обогрев сидений. Идет три режима. Обогрев водителя, обогрев пассажира. Ну и также я говорил, то, что есть обогрев задних сидений. Спинки идут с боковой поддержкой. Тоже такая хорошая, скажем так, функция. Да? В автомобиле два подстаканника. Сказал, коробка передач, здесь вариатор. Вот здесь спряталась розетка на 12 вольт. Кстати, вот здесь вот у нас идет подсветочка вот такая вот синяя. И спряталось тоже два USB хода. Вот идет у нас бардачок. Еще какие-то документы. А, значит, автомобиль пришел, у него стоит секретка. Вот, это, ну, тоже очень хорошо, то, что японец положил секретку. Без этой секретки гайку, к сожалению, на а, литье не открутить. Так, ну что, вкратце рассказал вам про данный автомобиль. Автомобиль действительно клевый. Вот знаете, приходят такие автомобили, которые, а, ну, Прям запоминается вот этот автомобиль мне прям запомнился значит, обошелся он 2 миллиона 392 тысячи в японии купили его курс значит, курс йены был если мне не изменяет память 45 сегодня курс йены 55 30 да. то есть на 10 рублей дороже можете посчитать примерно прикинуть да? а, насколько сейчас этот автомобиль выйдет дороже вот плюс Растоможился он до Нового года, но курс евро уже вы, ну, вырос. Да, соответственно, пошлина была а, побольше, чем ожидали. Но тем не менее, на данный момент, вот если на сегодня заказывать такой же автомобиль с Японии, это очень хорошая цена за данный, за данный автомобиль. Также, значит, хотел вам с вами поговорить еще. Смотрите, а, так как сейчас на человека, который находится, который прописан не в дальневосточном регионе, привезти автомобиль нельзя. Не то, что нельзя, можно привезти автомобиль, но там можно будет, возможно, потребует вашего присутствия. Да? Автомобили везутся на физиков, собственно, как и данный автомобиль. Многие боятся там перерегистрацию в физик не сделать или еще что-нибудь. Ребят, допустим, если я не могу отвечать за всех продавцов, да, я могу отвечать только за себя с партнером. Значит, у нас физики все проверенные. Значит, машину получаете. Да, не то, что машину получаете. Да, машину сегодня поставим на учет. В ближайшее время, в течение нескольких дней, я сам лично сделаю перерегистрацию на нового владельца. То есть все машины, которые привезены через нас, мы сами делаем перерегистрацию на вас. Если вы машину покупаете на авторынке «Зеленый угол», это, этот вопрос вы должны уже решать непосредственно, непосредственно с, с продавцом. Перерегистрация делается недолго. То есть мы заходим на СЭПА, сайт электронных ПТС, через госуслуги это намного проще. Вносим данные, данные договора купли-продажи, стоимость автомобиля, пробег. Вот, а ищем нового собственника, новому собственнику отправляется запрос, новый собственник тоже должен быть зарегистрирован на СЭПе, новый собственник заходит, подтверждает, все, новый собственник становится собственником данного автомобиля, вот поэтому, ребят, за это не пугайтесь, не переживайте. Ладно, на сегодня будем заканчивать, время подошло, да, скоро нужно будет уже идти получать документы. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Хотите приобрести себе такой же автомобиль с аукционов Японии, звоните, пишите, обращайтесь. Также занимаюсь проверкой автомобилей, которые уже привезны в Владивосток. Всем пока, ребят! Так, ну, самое главное, я этого вам не показал, уже попрощался с вами. Значит, все, выдали номера, и друзья мои, обратите внимание, номера выдаются того региона, да, где вы прописаны. То есть, не наши Владивостокские номера а, со 125 регионом, а именно а, владельца по прописке.